Мы живем на белом свете И к тебе любовь я сохраню Лучше нет моей любимой светы Я тебя по-прежнему люблю Ну а если ей бывает грустно Подойду и нежно обниму Поцелую так, чтоб стало вкусно И тихонько песенку спою Поцелую так, чтоб стало вкусно И тихонько песенку спою Ах, Светлана, милая Светлана, Ты красивая нежно как цветок, И твоя фигура как гитара, И такой волшебный голосок. Ах, Светлана, милая Светлана, Без тебя прожить бы я не смог, И твоя фигура как гитара, И такой волшебный голосок. Повезло мне, что с тобой мы пара Пусть про нас говорят Я всегда хочу тебя, Светлана Все отдам за этот нежный взгляд Мы с тобой живем на белом свете И к тебе любовь я сохраню Лучше нет моей любимой, Светы Я тебя по-прежнему люблю Лучше нет моей любимой, Светы Я тебя по-прежнему люблю